Когда вы думаете о высокоинтеллектуальном человеке, какие привычки приходят на ум? Вы можете подумать о умнике в очках, чтении, книге и учеба. Но знаете ли вы, что есть и другие, менее известные привычки, которыми они занимаются? Вот пять странных привычек у высокоинтеллектуальных людей есть. Во-первых, они ночные совы. В какое время вы наиболее активны? Исследования показывают, что полуночники, они более умны, чем те, у кого регулярные циклы сна. Исследование 2009 года, опубликованное в журнал «Личности и индивидуальные различия», обнаружил, что высокий детский IQ был связан с ночным поведением во взрослом возрасте. Авторы выдвинули теорию, что люди эволюционировали не для ночной активности, но высокоинтеллектуальные люди часто выбирают жить по-своему, вместо того, чтобы придерживаться общественных условностей. Поэтому вместо того, чтобы быть активным, когда все остальные бодрствуют, они засиживаются допоздна, когда у них нет никаких обязательств или отвлекающих факторов, чтобы они могли более продуктивно добиваться своих целей. Во-вторых, они дезорганизованы. Насколько структура вам нравится в вашей жизни? Вы можете подумать, что планы, графики и системы являются признаком интеллекта, но исследования показывают, что все наоборот. Исследования показали, что личностная черта – это имеет самую сильную связь с высоким интеллектом, связана низкая добросовестность. Это означает, что у них есть предпочтение для беспорядка и гибкости, а не организация и рутина. Исследователи полагают, что высокоинтеллектуальные люди не нужны правила, планы и напоминания, поскольку они достаточно умны, чтобы понять это и управлять собой. Иногда порядок даже ограничивает их свобода и оригинальность. В-третьих, они – заемщики. Сколько времени вы проводите в одиночестве? Исследование, опубликовано в британском журнале психологии, показало, что высокоинтеллектуальные люди проводил много времени в одиночестве. У них есть много целей, которые нужно преследовать. Максимально использовать свои способности и амбиции, что сокращает время, которое они тратят на общение. С положительной стороны, они, как правило, вполне удовлетворены этим, как работа над долгосрочными целями дает им такую форму счастья, которую не может дать ничто другое. Высокоинтеллектуальные люди – это не только ростовщики, они счастливы быть заемщиками. В-четвертых, они мечтают наяву. Насколько вы сосредоточены на поставленной задаче? Вы можете подумать, что высокоинтеллектуальные люди всегда будьте сосредоточены на главном, чтобы они могли достичь своих целей. Но исследование 2013 года, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, предполагает, что блуждающий разум – это еще одна форма разумного мышления, и это мечтание наяву должно быть замечено как позитивная и конструктивная ментальная техника, не отвлекающий маневр. Высокоинтеллектуальные люди используют мечтательность наяву строить планы на будущее, исследовать творческие решения, и способствовать усвоению новой информации. Некоторые исследователи даже предполагают, что внимание требовало современными школами и рабочими местами. Это вредит нашему интеллекту, потому что это снижает наши возможности для умственных размышлений и мечтаний наяву. И номер пять. Они разговаривают сами с собой. Что ты думаешь, когда вы видите, как кто-то разговаривает сам с собой? Со стороны это может выглядеть немного странно, но исследователи полагают, что, что эта привычка на самом деле является полезной техникой, используется высокоинтеллектуальными людьми. В исследовании, опубликованном в ежеквартальном журнале экспериментальной психологии, было обнаружено, что это улучшает визуальное восприятие и понимание. Разговаривая вслух позволяет мозгу более эффективно извлекать информацию, что помогает интерпретировать окружающую вас среду. Находите объекты и исследуйте идеи. Поэтому, когда вы видите, что кто-то разговаривает сам с собой, они могут быть очень умными людьми, используя эту технику, думать о решениях и идеях намного быстрее, чем все остальные. Итак, вот оно у вас есть. 5 странных привычек есть у высокоинтеллектуальных людей. Имеете ли вы отношение к какой-либо из привычек, упоминается в этой статье? Дайте нам знать в комментариях ниже, и не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если вы думаете, что кому-то еще это покажется интересным. Как всегда, использовались исследования и ссылки, перечислены в описании ниже. До следующего раза, и спасибо, что посмотрели!